Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я создала очень интересный слаймик. И если он вам нравится, то обязательно поставьте лайк. Смотрите, у меня здесь шарики пенопласта, блески, губочки Фуам Чанкс, звездочка такая красивая морская. И также этот слаймик двух цветов, он морковный и голубой, и мне лично этот слайм напоминает чем-то море, я не знаю почему. Если вам так же, то обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. И сейчас все вместе мы его потрогаем и смешаем, и посмотрим, что у нас получится. Так что, ребята, обязательно экспериментируйте, и тогда у вас получатся очень красивые необычные слаймы. И, конечно же, ставьте лайк этому видео, чтобы я снимала для вас еще ролики и придумывала новые оригинальные идеи. А сегодня всем спасибо огромное за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!